Если ты хочешь зарабатывать 10 тысяч рублей в день, то пользуйся лишь одной схемой заработка. Схема заработка простая и реальная. Инвестируешь 5 тысяч рублей, а через 24 часа зарабатываешь 10 тысяч рублей и выводишь деньги на свой кошелек, с которого инвестировали деньги. Вот и проверенная схема заработка в интернете на сайте BitMoney24. Я данную схему заработка давно протестировала и сейчас мой заработок составляет более 100 тысяч рублей.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 В проект BitMoney24 я заходила на самом старте. Инвестировала я 20 тысяч рублей. Настало время вывести заработанные деньги и проверить проект на платежеспособность. Также я создам новый депозит и инвестировать я буду 20 тысяч рублей. Ну и давайте разберем тарифные планы, на которых мы будем зарабатывать с вложениями. Также разберем партнерскую программу, где мы сможем зарабатывать без вложений. Статистика компании BitMoney24. Участников на данный момент 590 человек. Проинвестировано более миллиона рублей. Выплачено более 500 тысяч. Зарабатывать с вложениями мы будем на 11 тарифных планах от 125% до 1000%. Начисление прибыли от одной минуты до часа. Минимальная сумма вклада 100 рублей.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 А зарабатывать без вложений мы можем на щедро реферальной программе. Реферальная программа 5 уровней в глубину. 15%, 5%, 2%, 1% и 0,5%. Друзья, также можно стать агентом данного проекта. Для того, чтобы стать агентом, общая сумма всех сделанных вами и вашими партнерами вкладов должна превысить сумму свыше 100 тысяч рублей. Тогда ваш партнерский процент составит 50% от вкладов ваших партнеров первого уровня.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 Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как мы видим, на балансе у меня 125 тысяч рублей. Друзья, давайте я перейду в свои депозиты. Как мы видим, мой второй депозит на 20 тысяч рублей успешно отработал. Сейчас я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. Сумма для выплаты 125 тысяч рублей. Платежную систему я выбираю PR. Также вы видите мои предыдущие выплаты с этого проекта. Проект платит.